12 октября ректор Казанского университета Ильшат Гафуров принял участие в заседании Совета Российского союза ректоров. Заседание проводили министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фыльков совместно с президентом Российского союза ректоров Виктором Садовничем в формате видеоконференц-связи. Главной темой обсуждения стала пандемия и переход на дистанционное обучение. Решение. Закрывать университет или не закрывать, конечно, надо обсуждать в любом случае с министерством, с учредителем. Пока на данный момент полной остановки университетов, вузов у нас нет. Но ситуация настолько динамична, что она меняется каждый, каждый день. Наша общая задача – стараться по максимуму, обеспечить, также поднимался вопрос об основных подходах к цифровому развитию высшего образования, а именно о развитии и внедрении технологий дистанционного и онлайн-образования, формировании цифровой культуры и обновлении и расширения IT-инфраструктуры. Обсудили и вопрос о совершенствовании контрольных цифр приема. Механизм совершенствования КЦП сохраняется из методики 2020 года, так как он показал достойный результат, а к 2030 году ожидается рост этих результатов на 10%. Кристина Надыршина, Ленардо Влетьяров, Универньюз.